Гидрокарбонат натрия, более известный как пищевая сода, широко применяется в пищевой промышленности, медицине и в быту. Однако это далеко не все области применения данного вещества. Обратившись к народной медицине, становится понятно, что пищевая сода является, если не панацеей от многих заболеваний, то отличным средством, позволяющим избавиться не только от запаха пота, но и очистить кожу лица, а также сбросить пару лишних килограммов. Так ли это и что будет, если пить соду? Давайте вместе разберемся в этих вопросах. Пищевая сода представляет из себя нетоксичный продукт, поэтому особой опасности для человеческого организма она не несет. Но неправильное применение, а тем более употребление внутрь, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Учеными многократно проводились исследования по воздействию гидрокарбоната натрия на организм человека, в ходе которых было выяснено, что употребление данного вещества в небольшом количестве даже полезно. Редкие приемы способствуют восстановлению кислотно-щелочного баланса организма, а также положительно действуют на процесс обмена веществ и улучшают функцию желудочно-кишечного тракта. Однако в то же время регулярное употребление пищевой соды может причинить организму непоправимый вред желающие похудеть без физических нагрузок, а также не отказываясь от высококалорийного дневного рациона, но употребляя внутрь ежедневно соду, подвергают опасности здоровья. А такие болезни, как гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки – логический итог употребления подобного напитка. Похудение с помощью принятия соды внутрь — это не более чем миф. Однако, если вы все же решили сбросить пару лишних килограммов, рациональнее будет пересмотреть свои пищевые привычки, а также начать придерживаться активного образа жизни. И не забывайте, что как только вы полюбите свое тело, оно отблагодарит крепким здоровьем, цветущей кожей и отличным настроением. На вопрос-ответ искал? Подпишись на наш канал!